Друзья, всем привет! Приехал на наш объект, на котором мы монтируем виниловый сайдинг. Хочу вам показать некоторые работы, некоторые нюансы. Вот так вот наш объект выглядит. Я уже показывал вам, может быть, даже два раза. Здесь мы уже сделали обрешетку, сделали обрешетку под софиты. Сайдинг деки у нас D6S брус, цвет миндаль. Вот тут вот соединитель, соединительный профиль такой называется, H-профиль идет. Здесь вот идет тоже H-профиль. Снизу у нас идут цокольные панели Декештайн, темный орех, металлический отлив, полиэстер толщиной 0,5. Окна у нас будут обходиться кедралом, фиброцементный ссадин кедрал цвет C01, то есть это белый цвет. Обратите внимание, здесь у нас жесткая поверхность, которую мы делаем из фанеры. И вот эту пленку мы обязательно приклеиваем к раме окна, для того, чтобы создать воздухонепроницаемый контур. По периметру мы пустили G-профиль, для того, чтобы он отводил воду. И вот к этой обрешетке мы будем, делать, мы будем делать уже непосредственно кедрал. Откос тоже будет из кедрала у нас, наличник тоже будет из кедрала. Углы у нас идут в цвет сайдинга Из такого же материала, как сам сайдинг Вот так вот это выглядит Здесь вот внизу у нас идут панели Здесь у нас идет стартовая планка Нужно обязательно смотреть, куда мы закручиваем саморезы У нас саморезы острые 19-й из фрес-шайбы вот так это выглядит. Обязательно проверяем каждую панель. Это очень актуально делать зимой, потому что зимой холодно, все сужается, летом все расширяется. Если мы не сделаем здесь вот зазоры между углом и джипрофилем металлическим, то у нас э, летом, скорее всего, панель поведет. Но так как мы Читаем инструкции по монтажу и знаем, как это делать правильно. Мы обязательно делаем зазоры, чтобы убедиться в том, что эти зазоры есть, мы каждую панель туда-сюда двигаем. Смотрим, куда монтажники прикручивают саморезы. Все саморезы у нас примерно в середине этого овального отверстия. Чем мне нравится вот использовать в качестве под систему сухую строганную доску то что она имеет определенную ширину и мы можем э, попасть вот этим овальным отверстием вот так вот но ну, видите да то есть не где-то она у нас к краю вот как вот это например у нас обязательно будет это овальное отверстие в э, где-нибудь середине доски да и мы можем качественно прикрутить саморез иногда бывает такое вот как здесь например это овальное отверстие попадает куда-нибудь, куда я не знаю, на край. И приходится тут что-нибудь подрезать, вот как здесь. Вот если мы используем нормальную сухую строганную доску шириной 10 сантиметров, то у нас в большей своей степени будет хорошее место, куда это овальное отверстие попадает. И мы качественно можем прикручивать саморез. Снизу идет у планки замок. У сайдинга тоже есть специальный такой крючок, который цепляется за этот замок. Здесь у нас идет алюминиевая вентиляционная сетка от грыжунов. И в то же время она не предотвращает попадание воздуха сюда. Здесь у нас заходит воздух и происходит циркуляция вверх. Воздух будет выходить в софиты. Здесь вот у нас сделано обрешетка, тут еще окна не доделаны. Хочу показать вам. Сейчас вот у нас тепло по поводу пленки. Мы когда только сюда заехали, на этот объект, на этой пленке были такие мокрые пятна. Вот там вот, я не знаю на камеру видно или нет, но живо очень сильно видно. С той стороны стоят леса. С той стороны стоят леса. Сейчас я по этим лесам закарабкаюсь и попробую вам поближе все это дело показать. Сейчас две минуты. Я закарабкался наверх. Вот, прям она, вот эта вот пленка, очень влажная. Здесь вот она сухая. Здесь вот она влажная. А? Ну да, что-то где-то протекает. А здесь вот вообще дырка. Вот здесь вот тоже дырки. Вот что значит качество гидроизоляционной пленки. Когда мы закрываем уже подшивкой, когда мы закрываем уже кровли, укладываем утеплитель, у нас... Могут происходить такие процессы, которые мы уже не увидим. Если вот эта часть будет у нас где утеплитель, соответственно утеплитель будет намокать. Здесь просто это открытое место, да, и соответственно мы все это дело видим. Здесь тоже оно какое-то такое с небольшими разводами. Тут вроде более-менее. А вот там наверху тоже есть. Не знаю, видно вам или нет. Дельки тоже есть. Еще есть дежур или нет? А? Пока не, не видно. Вот 10, 7, 10. Ну, сильно, да? да. Разводы тут есть. Обратите внимание на лобовую доску. Видите, она вообще вся мокрая. Где-то что-то там либо потекает, может быть, где снегодержатель, и надо будет это место проверить. Так. Проверяем каждую панель. Пока я залез наверх, нужно будет здесь. Проверить. Вот тут вот тоже дырка. Вот такой вот небольшой сюжет. Панели у нас двигаются. Пленка в каких-то местах влажная. Будем с этим моментом разбираться дальше. Все, на сегодня обзор закончен. Всем удачи.